Всем доброе утро, с вами Артем Артемьев, и мы сегодня решили а, прокатиться до Стерлитамака, посмотреть шмотки, может что прикупить. А, вот как-то так пройдет сегодняшний наш день. Ну что, поехали? Ну вот, друзья, мы доехали до томака. По дороге интересно, не только был самолетик. Евреи во двор заехали сейчас. ОМОН. А, короче, заехали во двор, нам нужно было по делам. Но двор оказался перекрыт ОМОНом, мы не стали уже снимать. Но зрелище такое интригующее. Два автобуса стоят, полицейские и ОМОН. Ну, было интересно, но снимать не стали. I learned the Курточку выбрали. Ну вот, в принципе, и все. Прикупили курточку. Теперь Попытка номер два выйдется. Ну а кому понравилась наша прогулка по магазинам, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и всех с наступающим Новым Годом!